Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов. Приветствую вас на вводном уроке моего бесплатного тренинга, который я записываю специально для людей. Хотят освоить очень полезный навык, умение приглашать в проекты. Вообще-то этот тренинг я записываю для сетевиков. Для сетевиков, которые начинают только свой бизнес, свой путь. Для сетевиков, которые уже имеют большой практический опыт в приглашениях, но в приглашениях, сделанные в реальной жизни. То есть, как говорят, я приглашаю людей с земли. Пройдя этот тренинг, вы научитесь использовать интернет как источник мощной, перспективной привлечения клиентов в ваши проекты. Но умение привлекать клиентов в бизнес требуется всем. Это очень важный навык, без которого любой бизнес не может развиваться эффективно. Когда вы кого-то убеждаете, привлекаете куда-то, вы занимаетесь продажами, вы продаете человеку свое мнение. Поэтому на этот тренинг можно смотреть более широко, его можно назвать тренингом о продажах. Конечно, этот тренинг я записываю для новичков, то есть для людей, которые не имеют какого-то практического навыка, каких-то глубоких технических знаний в интернете. Друзья, я записываю этот тренинг в первую очередь для вас. То есть этот тренинг... Записывается для людей, которые хотят использовать интернет для заработка. Друзья, вместо того, чтобы сидеть, щелкать по рекламе, либо выполнять какие-то рутинные задания, научитесь. Научитесь очень важному навыку. Причем в этом тренинге, кроме методик проверенных лично мной, методик приглашения, продаж, я буду рассказывать о полезных программах, о полезных сервисах. Естественно, не обойду вниманием свою любимую автоматизацию. Пройдя этот тренинг, вы получите очень много полезных инструментов которые вам пригодятся чем бы вы ни занимались в интернете конечно этот тренинг будет как и все мои тренинги поэтапным пошаговым я лично считаю что абсолютно неверно. Абсолютно неправильно на неподготовленного человека, который еще не освоился, не обрел какую-то уверенность в интернете, вываливать какие-то сложные схемы, рассказывать о строительстве, о воронках, настройке серии писем, о продаж с вебинаров и так далее. Такой объем информации он душит новичка. У человека создается впечатление, что все это нереально освоить одному разумному индивидуму Эффект получается прямо противоположный, на который рассчитывают авторы подобных тренингов. Я в своем тренинге обязательно о всех этих сложностях расскажу, но расскажу ближе к концу тренинга. Начинается тренинг с АЗОВ, с действий, которые может выполнить каждый человек. Причем с таких действий, с таких методик, которые не потребуют от вас никаких денежных вложений, потому что все-таки любой инструментарий требует денег, и вы должны это четко понимать. Я начну рассказывать о методиках приглашения через социальные сети, как это правильно делать, и эти методики не потребуют от вас денежных вложений, вы будете вкладывать только самый свой дорогой ресурс, это свое время. Но, естественно, пройдя вот такую школу, вы получите очень хороший практический навык и поймете, как же все это работает. А дальше, по мере приобретения вашей уверенности, мы будем переходить к инструментам одностраничным сайтам, к рассылкам, к средствам автоматизации, к вебинарам и так далее. То есть, пройдя этот тренинг, у вас будет четкое понимание, как же все это в интернете работает, как привлекаются клиенты, естественно, клиенты – это деньги, то есть, как вообще идет заработок в интернете. Тренинг будет достаточно большим, я думаю, что, наверное, самым большим моим тренингом каждый человек будет его проходить в удобном режиме, может пройти до любой части, насколько хватит сил и желания. Возможно, кто-то ограничится даже первыми частями, а люди с более серьезной подготовкой пойдут дальше. Я очень надеюсь на то, что каждый проходящий мой тренинг найдет для себя что-то полезное, что-то ценное. Тренинг будет обновляться. На каждом видеоуроке я призываю, что его если что-то непонятно, уточняйте, и я буду дописывать какие-то новые уроки, чтобы картина была абсолютно четкой, абсолютно понятной. Как я сказал, тренинг бесплатный, но видеоуроки в моем канале, все видеоуроки вы не найдете. Объясняется это очень просто. Я не смогу видеоуроки на YouTube-канале разложить последовательно. И если они там будут лежать кучей, никакой пользы не будет. То есть опять же будет ситуация, громадный объем неупорядоченной информации. А такого сейчас в интернете сплошь и рядом. Поэтому на YouTube будут появляться отдельные уроки, которые являются законченными частями. А вся информация будет выложена на сайте проекта соцгуру Как только тренинг обретет свою структуру, под этим видео я размещу ссылку на страницу этого бесплатного тренинга. Чтобы тренинг был предметным, все примеры, которые я буду приводить, все методики, я буду рассказывать на примере проекта, которым я сейчас занимаюсь, который я приглашаю людей. Я его назвал «Моя игра». И вот на примере именно этого проекта я буду рассказывать, как бы я приглашал или как я приглашаю. Ну и опять же, как во всех своих тренингах, будет создан чат для участников, для того, чтобы люди могли общаться и обмениваться информацией. Чат будет не в скайпе, чат будет в Telegram. Кто не умеет пользоваться, однозначно научитесь. И я надеюсь, этот тренинг будет очень интересным и познавательным. Большое всем спасибо. С вами был Игорь Черноусов.